и сегодня мы играем в Nick Mantel Story. Эту игру я нашел, когда бызил простой Google Player. Казалось бы, игра не очень. Графика тоже какая-то не такая, какой бы хотелось. Но у нее особый стиль и очень интересный геймплей, как мне кажется. Давайте начнем. Самое первое приключение. Возвращение из смерти. Ты должен быть новый рекорд. Ты выглядишь таким старым и хрупким. Ты бы, ты хотя бы ходить можешь? Пошли в лагерь. Хм. Добро пожаловать в мужской дом. Наденьте шмотки. Надень шмотки, чтобы защитить тебя. Сейчас, подождите. Нет, не переворачивается. Ладно. А, Б. А, да. Не тяжело ли для тебя? Эй, Тед. Да, капитан? Покажи ему, как сражаться. Эй ты, я научу тебе, как сражаться. Первое. Я удаю тебя своим мечом. Попробуй блокировать щитом. Хорошая работа. А теперь попробуй дать сдачи. Учим. Капитан, враг наступает. Что? И готовьтесь в битве. Вау, вау. Ага. Понятно. У меня, как и вы, у него странная рисовка. Странный стиль рисовки. кажись нам капец. Нет. Меня не пускают. Ишак. Кто Ишак? Мочи её, мочи, мочи. Где я? Вот ходи. На. Да. Да. Да. На. Назад! подходи. Добивайте их! На! Добейте их уже! А, а у меня здоровье уже кончил. Победа! Ау-вау! -ау. Мы выиграли битву. Дождите это темные корпусы. Кто такие? Да все, логи, все, мы добьем их Ай, больно в ноге. Ай. А ты кто там? Ты погиб. Твоя армия тоже была уничтожена. Музыка остановилась. Так как этого сердце. Но еще не надо грустить. Удивительно, но твоя смерть была судьбой. Ты понял кое-что благодаря этой смерти. Понял, что ты не команд. И команд это тот, кто происходит в саму смерть. Теперь он законочнет играть снова. Так, и твое сердце еще раз. Как ты стал не командой? Правда остается неизвестной. Но ты преодолел смерть. Ты не раскрыл свою силу мне команда. Так что сейчас время проверить, что ты можешь. Ты можешь вызывать мертвых с того света. И они будут послушно сражаться за тебя. Зажми на виде воскрешения на топ. А, вот. М -м -м вот. Ты слишком слаб, чтобы сражаться в одиночку. Ты должен защищать себя, используя способности. Всего есть пять способностей, которые может использовать некомат. Пока что ты обладаешь лишь одной, но со временем ты изучишь все. Ты собираешься начать долгое одинокое путешествие? Чтобы начать приключения, нажми на экран. М -м -м, типа да. Вы можете использовать способности меньшей затраты мамной. Либо... Ну, тут, наверное, уж... Ну, давайте начнем. Ты выглядишь ужасно. Кто ты? Я думаю, тебе это понадобится. Ты кто мой? Ты скоро встретимся снова. Мы скоро встретимся снова. Мрак. Чрт. Ай. Собака. На. На. Так. Монетка. Немного неудобно, что? Опа. Еша. Отлично. Джойстик был побольше был. Не знаю. Пожалуй, не буду я использовать свою способность, чтобы тратить ману. Опа. Тем тут враги не очень. команд откуда вы знаете что я не команд вы не можете это знать о по деревянный посох поврежденный это в смысле да. да. умы блин они не сильно бьют довольно а не не сильно опа давай задавать О, щит. Ой. Поднимай. Бей их. Оружие не догадался взять. Я одеть могу это? А, я уже одел. Более того. Да. Он не падает. Вот я. Да, неплохо. Хм. Фух, первый уровень пройден. Не так уж и сложно. Так. Вот это вот. А, продать можно. Кажется, давай. А вот это вот сколько? 15. Скажу честно, я 20. Ну, пускай. Я знаю немного это, потому что я уже поиграл. Но это. Знаю только как продавать. А так, я только начально знаю. Я даже первый уровень не проходил. Точнее, один уровень вот этот прошел И все. Первый, который до этого был, проходил. А так, я не знаю даже, что будет. Угу. Ну, это так для геймплея. Чтобы не тупить. Как я обычно это, собственно, и делаю. Магический! Это норм, это нормально. Я думаю. Ну, уж лучше, чем обычный. Рисовка у нее очень странная у этой игры. Такая мутненькая, страшноватенькая. Так, ладно. Добил. Добил. А -а -а. Ой. А. Монеты пока я ничего не покупаю за них. Ну, пускай будет. Тихо. В свай. А сопля. зеленые Хоблин. Ладно. Упал. Оп. Так. На. Одним ударом. Так. Ой -ой -ой. ой ой ой ой ой Дай ой ой дай ой дай Какой-то большой страх, ну... Я прям не могу. Перчатки, отлично. Будет чем мой сажаться. Так. Так, магический получается. Этот я продам, этот я продам. Та -та -та. А так все нормально, да. Так, я могу специально набор 60. Это за рекламу руны. Но что такое. Всякие сундучки, ну ладно. Зачем нужны вот руны? Что это вообще? Ай, все ай, монетки. Опа, На. На. вот это вот помощни. Опа. Мощи, просто. Просто наизи. Эх, ёлки. Похоже на какие-то, знаете, старые такие игры. Ну, это РПГшка. Я так-то не очень люблю РПГшки, но это вроде. Нормальный, блин. Мочи ты его. Ну куда то На. Тут. Да ты, ну ты. Да ты, ну ты, ну да, да. Мочи все. хорошо Ах вы. надо управление чуть-чуть поменять это неудобно все побежали о свидания Так, получается щит поменяем. Подадим, подадим, подадим, продадим Сколько? Нормально. Так, ну на один уже не хватит. Тихо. Маленькая рекламка, но она нам не помеха, правда? Ведь. Так, побежали. Я так понимаю, тут с каждым уровнем они меняют свое снаряжение, уровень, опасности, типа. Если я не ошибаюсь. Да, вот, у него другой щит. Другой. У пойдущих обычный был. Этот такой кристалл. Схема неплохая, да. О, е. Бей. А меня ты не сможешь так ударить. Уже. Так. Блин. А вот... А, А, -а, -а, а причем здесь... А, вас... Вас... Типа... Восстань-восстань и восстань-восстань. Типа, разные... Ой. Разные... Произношения, типа, харизма. Ничего не понимаю. Причем здесь харизма? На. Да. Всех трёх. Мочи-мочи. Да. Да. Вот так. Да. А там даже был свой. А мне сдал не мало. Так. Давай мало, а стамин нормально. Вот, бежим. М -м -м. Ты сейчас. Он на продажу. Опа. Это собака. Помогите, елки Мне бы кто помог. Мочи его. так я уже не буду читать их эплики слишком много о ⁇ лки А? Да, пожалуйста. Давай, на. Вот тут было посложнее. так посох опа опа на 40 400 ну а на этом у нас пожалуй все потому что самая сладкая оставлю на потом подписывайтесь на канал ставьте лайки Заходите на мою страничку ИК, пишите мне советы и разные сообщения, я буду отвечать. Ссылочку я оставлю в описании. Но самое главное, поставьте лайк. Всем до встречи и всем пока-пока.